накануне зам госсекретаря сша виктория нуланд заявила что если россия предпримет шаги по дестабилизации на украине против москвы будут введены санкции которых ранее не было вот как вы можете прокомментировать такое заявление и будет ли какой-то ответ москвы в случае если такие санкции будут введены насчет того что сказала виктория нуланд и кстати это повторили и сам Тони Блинкин, и целый ряд других делегатов, включая немцев, о том, что будут санкции, которых ранее не было. Ну, вы знаете, что все бывает когда-то в первый раз. До этого тоже были санкции, которых не было. Наши западные коллеги просто ну, абсолютно утратили культуру диалога, культуру а, дипломатических переговоров, достижение консенсуса, способностью креативно искать баланс интересов чуть что не по их, так сказать, желанию, сразу вводятся санкции. И это не только в отношении нас. Практически везде сейчас переговоры, если они включают в себя страны, которые не разделяют однозначные подходы Запада, санкции употребляются в качестве угрозы, а потом и вводятся, если кто-то кого-то не слушает. Но все таки я надеюсь, что это отражает не... Прискорбный факт того, что западники утратили способность вести переговоры, а что просто им пока такое русофобское течение в НАТО и в Евросоюзе не позволяет действительно заняться конкретными делами, отойти от конфронтации и заниматься тем, ради чего, собственно, БСЕ и создавалось. Если последуют новые, как они говорят, адские санкции, но, ну, конечно, мы отреагируем, мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем, будет видно. Я сейчас не хочу тоже гадать, на что решится Запад. Грозят какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными репрессалиями. Это тупиковый путь, и в конечном итоге он обернется против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, вот в последнее время приезжала к нам и Нуланд, и Уильям Бернст, и все они говорили о том, что переговоры были достаточно конструктивными. Но постулируется одно, и тут же мы слышим совершенно другую риторику. Что это? Двойная игра, и к чему, как вы полагаете, ведет Вашингтон? Кнопку. Микрофон. Ну, они, в общем-то, и... Э... Не только перед поездками, но и после поездок, вот комментируя состоявшиеся контакты или предстоявшие контакты в тот момент, в том духе, о котором вы упоминаете, подчеркиваю, конструктивный характер разговора, тем не менее, все равно все сводили к тому, что Россия должна, должна, должна. И Россия должна выполнять Минские договоренности. Сегодня, во время дискуссии, Тони Блинкин, госсекретарь США, стал перечислять требования к России по выполнению минских договоренностей, включая соблюдение прекращения огня, включая вывод тяжелых вооружений, включая прекращение экономического какого-то вмешательства на Донбассе. Ну, я, конечно, ему все разъяснил и процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретное положение минских договоренностей, где прямо говорится о том, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском. Но вот эта вот одержимость стремлением завязать все Минские договоренности на действие и поведение, так сказать, России, она присутствует у всех НАТОвских стран. То есть такая заведенность на эту тему очевидно присутствует. Но тем не менее, и сегодня мы достаточно профессионально говорили с госсекретарем, в том числе и по Украине, американцы выражают готовность, намерение помогать выполнению Минских договоренностей, хотя мы видим, что они не так совсем их трактуют как явствуют из самого текста и тем не менее мы считаем что можно использовать их возможности учитывая что именно они оказывают решающее влияние на киевский режим при этом они говорят что они не претендуют на подрыв или расширение нормандского формата но хотели бы свои вот двусторонние возможности в контактах с участниками процесса использовать. Пожалуйста, мы не против, но для этого нужно изначально договориться о том, какие у нас основы взаимодействия. Основы могут быть только одним. Это минские договоренности в их прямом... Толковании. Там даже толковать не надо, надо просто их прочесть и э, делать то, что там записано. Мы, кстати, учитывая нарастающие вот такие э, критические высказывания в наш адрес, сегодня распространили всем участникам заседания текст резолюции Совета Безопасности и текст Минских соглашений и декларации лидеров России, Украины, Франции и Германии которые были этой резолюцией одобрены. И я прямо попросил коллег, прежде чем в следующий раз комментировать украинские дела, прочитать внимательно все эти документы. И Минские соглашения, и декларацию четырех лидеров нормандского формата, и резолюцию Совета Безопасности. А тогда, наверное, у многих все-таки появится понимание того, что нужно чуть-чуть иную риторику употреблять. Но к любым контактам мы готовы, ни от каких контактов мы не уходим. Главное, чтобы понимать, чего мы добиваемся. Позвольте еще один вопрос. Видится ли вам корабли в Черном море и стягивание техники на границе с Донбассом, звеньями одной цепи? И э, к чему все это может привести? Насколько опасная вам кажется эта ситуация? Цепь одна. Сдерживание России. Она продекларирована и она воплощается в практических делах, в том числе и в тех делах, которым посвящены ваши вопросы. Мы напомнили нашим западным коллегам, что уже более двух лет... Они отказываются рассматривать сугубо конкретные предложения, которые наш генеральный штаб внес на рассмотрение стран, членов Североатлантического альянса. Это, во-первых, договоренность о конкретной дистанции, о конкретном расстоянии, на которую должны быть отведены учения и наши, и натовские от линии, так сказать, соприкосновения. Во-вторых, это определение дистанции максимально допустимого сближения боевых самолетов и боевых кораблей. В-третьих, это дополнительные меры безопасности в воздушном пространстве над Балтикой, прежде всего в том, что касается договоренности о том, чтобы боевые самолеты летали с включенными транспондерами. НАТО все отказываются это делать. И вот такого рода конкретные предложения, безусловно, является проявлением нашего искреннего стремления добиться деэскалации. А отказ от этих предложений показывает, что все разговоры о том, что Россия отворачивается от сотрудничества с НАТО, что Россия не хочет вырабатывать какие-то меры доверия, но все это пустословие. Поэтому будем, будем добиваться того, чтобы нас услышали. Но главное все-таки наша безопасность. Поэтому если натовцы по-прежнему будут уходить от разговора на эту тему или на тему э, вот, договоренности, которые, э, идеи, которые выдел президент Путин, конечно, мы будем принимать все меры, э, чтобы ни от кого не зависела наша безопасность и э, наш, наш э, суверенитет и территориальная целостность. Коммерсант, пожалуйста. Спасибо большое, Сергей Викторович. Как раз вопрос в тему того, что вы сейчас сказали по поводу возможного отказа США их союзников обсуждать требования России, предоставить ей гарантии безопасности. Что будет в такой ситуации? Есть ли план Б? Ну, мы же говорим не... О том, чтобы нам дали гарантии безопасности, мы говорим, как президент Путин вчера особо подчеркнул, о том, чтобы мы выработали коллективные гарантии обеспечения безопасности друг друга, всех участников вот, общеевропейского процесса. И э, я пока не хочу даже гадать на тему о том, что Запад откажется их рассматривать. По-моему, все услышали президента Путина, осознали, что наше предложение серьезные И сейчас мы их кладем на бумагу, посмотрим, какая будет реакция. Я сейчас не хочу гадать. И все дело в том, чтобы посмотреть, насколько серьезно к этому отнесется западное сообщество, насколько искренне они заинтересованы в деэскалации и в прекращении попыток односторонне наращивать свои преимущества, в том числе в виде военной инфраструктуры, вооруженных сил и техники.